Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом и поговорить с вами о типах спортсменов. Первый тип – это ребята, которые нацелены на достижение победы ради внешней атрибутики, ради кубков, ради медалей, ради звания мастера спорта. Для них важно, максимально важно это поощрение окружающих их людей. Они не акцентируют внимание на процессе. Им важна конечная точка, но а, при достижении этой цели у них возникает пустота, они не знают, что делать дальше. Они получили свою медаль, грамоту, кубок, а у них нет ответа на вопрос, что делать с этим дальше. Они получили похвалу, и на этом все закончилось. И зачастую эти спортсмены заканчивают свою спортивную карьеру на этой точке. Но есть другой тип людей, которые кайфуют от процесса, которые постараются постоянно совершенствоваться, развиваться, искать новые техники, новые подходы. И для них важно не медаль, не грамота, а то, как они заработали эту медаль, о том, как они провели схватки. Вот это для них важно. И такие люди... Никогда не останавливаются, потому что нет предела совершенства. Они постоянно работают над собой, физиологически, психологически. И они выбирают длинный путь. Приведу личный пример. Два спортсмена. Одна и та же ситуация, у обоих весовой категории нет соперников. Я задаю логичный вопрос. Что сделать? Забрать, вернуть взнос денежный, либо отдать медаль. Один яро просит медаль, второй отказывается и говорит о том, что, ну, зачем мне такая медаль, я заберу м, лучший взнос. И это яркий пример, показатель того, что для одного важна именно медаль, пускай она покупная, а для второго важно заработать эту медаль. Важно м, доказать себе, что он э, достоин, что он заслуживает этой награды. Поэтому, ребят... А, наслаждайтесь процессом, а, развивайтесь, акц, а, акцентируйте внимание не на внешние награды, а на внутренние ощущения. Если вы провели бой, и неважно, выиграли вы его, либо проиграли, но вы понимаете, что вы сделали все, что от вас зависит, вот это ваша победа, вот это ваша настоящая награда. Ни медаль, ни кубок. Ваше внутреннее ощущение является вашей наградой. Боритесь, никогда не останавливайтесь, потому что спорт – это длинная дорога. Сделайте же так, чтобы эта дорога была счастливой. Все, до новых встреч!